находить возможности там полежать, находить возможности отдыхать, слушать музыку приятную, ну, не изматывать себя. И получится вот что. Оказывается, что тайная формула тех же денег может выглядеть так. Путем увеличения своего внутреннего и внешнего комфорта можно увеличить естественное поступление в нашу жизнь большого количества материального благополучия. Именно поэтому я за то, чтобы человек мог найти в себе состояние комфорта и перестал себя уничтожать и истязать, как обычно это люди делают. Очень часто человек говорит, мне некомфортно ходить, я не хочу этим заниматься. Нет, это неправильный путь, он приведет к бедности, потому что чем меньше комфорта, тем меньше вам будут давать возможности зарабатывать.